Вопросом о влиянии музыки на человека задавались великие мыслители прошлого – Аристотель, Платон и Пифагор. С древности люди верили в силу звука. В Египте под музыку принимали роды. С помощью хорового пения избавляли от бессонницы и головной боли. В Древней Индии звуки использовали для заживления ран, а в Древнем Риме – как противоядие от укусов змей. Можно сказать, что музыка существует столько, сколько существует сам человек. Люди всегда ей придавали какое-то особое значение и верили в то, что она обладает какими-то магическими свойствами. В этом ролике мы рассмотрим много интересных вещей, которые связаны с музыкой, и разберемся, где правда, а где ложь. И попытаемся узнать, имеет ли все-таки музыка какие-то магические свойства. Для данной темы найти материал было достаточно трудно, почти нигде не было информации. Было написано лишь то, что музыка может одно, второе, третье и так далее. Но почему? Ответов нет. И ответы не кроются в каких-то таинственных магических свойствах или в каких-то флюидах. Все происходит у нас на биологическом уровне. В нашем мозге есть такая штучка, которая называется таламус. Он определяет свойства звуковой волны, какая у нее интенсивность, какие частоты у звуковой волны. Благодаря таламусу идет синхронизация работы полушарий и формируются ритмы мозга. Да-да, у нашего мозга имеются свои собственные ритмы, и с помощью музыки мы эти ритмы можем менять. Да и вообще наш мир просто кишит природными ритмами и звуками цивилизации. Даже находясь в полной тишине, как нам кажется, вокруг нас всегда присутствует определенный звуковой фон. Просто он находится вне диапазона нашего слуха. Но не для нашего мозга и организма. Это все дико влияет на наше состояние, но мы просто этого не слышим. В начале 20 века немецкий физиолог, психиатр и открыватель электроэнцефалографии Ганс Бергер открыл альфа-ритм человеческого мозга. Впоследствии были зафиксированы другие ритмы человека, которые соответствовали разным состояниям человека, отражающим активность работы мозга. Что он сказал? Когда мы бодрствуем, наш мозг находится в состоянии бета-ритма. В таком состоянии мы пребываем, например, когда читаем или с кем-то общаемся. В общем, когда наш мозг активно чем-то занят. Человек, решивший отдохнуть, находится в состоянии альфа-ритма. В это время мы довольно расслаблены, особо ни о чем не думаем. Во время фазы быстрого сна мозг излучает дельта-волны, а глубокий сон без сновидений сопровождают дельта-волны. Ведь даже у нашего сердца есть свой определенный ритм, и если скорость музыки больше скорости биения сердца, то наше сердце начинает подстраиваться и ускоряться. А если же наоборот, музыка медленная, то ваше сердце начнет успокаиваться. И вообще с помощью музыки можно лечить гипертонию. Себе О здорово, что фигня занимаешь? Ну, ладно тебе прикалываться, что ты. Тёма. Тёма. Тёма! Я думаю, что многие из вас слышали о эффекте Моцарта. В 1991 году один французский испытатель описал это явление и заявил, что прослушивание классической музыки, а в частности Моцарта, делает человека умнее, а если слушать музыку с детства, то можно вообще стать гением. Эту идею подтверждали другие исследователи и тем самым вбивали все глубже и глубже эту идею к нам в головы. Но это оказывается миф. Бесспорно, музыка Моцарта положительно влияет на наш мозг, но лишь временно. Я вас очень внимательно слушаю. Расскажите, что у вас случилось? Доктор, mm -hmm. как-то раз я прочитал, что если слушать Моцарта, mm -hmm. Mm -hmm. то становишься умнее. Mm -hmm. Я начал слушать mm -hmm. 2 часа утром и два часа вечером. Mm -hmm. Каждый день. Mm -hmm. А потом узнал... Что uh -huh. это все нех. Uh -huh. И это неправда. Uh -huh. И все было зря. Uh -huh. Ну что oh. я вам могу сказать? А -а -а. Былох. Что касается классической музыки, она действительно положительно влияет на работу мозга и улучшает память. Сейчас я вам назову некоторые музыкальные таблеточки. Снять мигрень помогут Венгерская Расподия и Фиделио Бетховена. Лучшим средством от бессонницы считаются пьесы Сибелиуса и Грига. Если не знаете, что делать с плохой памятью, вам должно помочь периодическое прослушивание произведений, входящих в цикл времена года Вивальди. В отличие от классической музыки, медики не рекомендуют долго слушать группы, играющие в стиле рэп, хард-рок и хэви-метал. Хардрок часто является причиной несознательной агрессии. Рэп также пробуждает отрицательные эмоции, а хэви-метал и вовсе может стать причиной психического расстройства. Но знаете, что самое интересное? Люди с высоким уровнем IQ слушают классику и рок. Но ученые не могут объяснить, как рок, имея столько минусов, собирает вокруг себя людей с высоким IQ. Кстати, на физическую активность лучше всего влияет рок-музыка. При ее прослушивании физические возможности человека увеличиваются аж до 20%. Некоторые специалисты заявляют, что не только ритм и жанр имеют значение, но и музыкальный инструмент, на котором была сыграна мелодия, потому что отдельно взятый инструмент может так или иначе по-особенному влиять на определенные органы человеческого организма. Так, например, струнные инструменты, скрипка, гитара, арфа и виолончель оказывают оздоровительный эффект на работу сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, звучание струнных вызывает у человека чувство благодарности, сострадания и жертвенность. Игра на пианино и рояле гармонизирует психику, очищает щитовидную железу и приводит в норму работу мочеполовой системы. Звуки органа нормализируют энергетические потоки в позвоночнике и стимулируют мозговую активность. Духовые инструменты очищают бронхи и улучшают работу дыхательной системы, а также положительно влияют на кровообращение. В свою очередь, ударные инструменты лечат печень и кровеносную систему. Доктор, прикиньте, вчера шурму съел и отравился. Мясо, наверное, из больной собаки было. Да что ты сразу так про шурму то говоришь? Повар по-любому хотел, чтобы ты был сытый и мясо, наверное, положил туда нормальное. Хотя, ты, наверное, прав. Садись. Блин, мне так плохо, у меня так болит живот. Ага, ага, ага, ага, я знаю, что делать. <пасхи> Спасибо, доктор, вы мне очень помогли. Пока. Раньше существовали центры, где людей лечили с помощью музыки. И самое интересное, что люди утверждали, что на самом деле им это помогает. И вы, наверное, подумали, «Боже, ну что за бред, как музыка может лечить человека?» Но дело здесь в том, что музыка просто поднимала настроение, вследствие чего у человека вырабатывались гормоны, которые, в свою очередь, положительно влияли на психофизиологическое состояние человека. Все довольно просто. Я вам больше скажу, что такая практика существует даже сейчас. Музыку используют в качестве обезболивающего, так как его прослушивание вырабатывает эндорфин, который влияет как обезболивающее и расслабляет, и снижает гормон стресса – кортизол. В наше время были такие случаи, что ничего кроме музыкальной терапии не помогало. У ветеранов Второй мировой войны массово имелись фантомные боли и психические расстройства. Лекарства и психотерапия были не очень эффективными, и с помощью музыкальной терапии получалось преодолеть у большинства ветеранов эту проблему. И тут вы наверняка немножко офигели. Признаюсь, я во время поиска информации сам довольно сильно удивился, потому что музыка – это своего рода ответвление медицины, причем довольно самостоятельно. И я, конечно, знал, что музыка влияет положительно на здоровье человека. Но чтобы настолько, это невероятно. Но музыка может оказывать влияние не только на человека, но еще на микробов. Доказано, что классическая музыка убивает их. Возможно, не в полной мере и не всех, но все-таки убивает. Сегодня немногим известно имя японского ученого Эмота Масару, но зато все знают о его эксперименте. Эксперимент принес ему мировую славу и вдохновил других ученых на дальнейшие исследования. В книге были описаны эксперименты, которые подтверждали влияние музыки на воду, когда она меняла свою структуру. Для этого ученый ставил стакан с обычной водой между двумя колонками, из которых исходили звуки определенных музыкальных произведений. После этого жидкость замораживали, что позволяло впоследствии рассмотреть под микроскопом порядок построения молекул из атомов. Так выглядит музыка Баха. сорта биткоина тяжелый рок Стали другими стали считаться О, вода. Но и что такого скажете вы, что на воду влияет музыка, различные звуки. Я конечно ни на что не намекаю, но вспомните, насколько наш организм состоит из воды. И сейчас просто все перевернулось. Блин, они, они, они, они поняли, что, блин, мы состоим на 80% из воды, и на нас так сильно влияет музыка. Это же просто жесть. Спасибо за внимание. Надеюсь, что данный видеоролик вам понравился и вы узнали для себя что-то новое. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий. И оценивайте видео. Ставьте лайк, если вам все понравилось. Дизлайк, если что-то не понравилось. А если что-то все-таки не понравилось, напишите об этом в комментариях, чтобы мы знали и работали над ошибками. И просто пишите все свои мысли, идеи, пожелания. Мы будем рады. Спасибо за внимание.